Добрый день, дорогие друзья! Меня часто спрашивают, что такое весенняя депрессия и как с ней бороться. Казалось бы, за окном весна, а мы чувствуем себя уставшими и подавленными. Уныние, апатия, беспричинная грусть – все валится из рук и раздражает. Это и есть сезонное аффективное расстройство, или как его еще называют – весенняя депрессия который, согласно статистическим исследованиям, страдает четверть населения земного шара. Ученые много спорят о причинах весенних андры. Одни считают, что у нее физиологические корни, а витаминоз, гормональная перестройка организма, связанная с приближением теплого времени года, и недостаток кислорода и солнечного света, а также ослабление иммунитета в период предшествующей зимы другие указывают на психологические истоки этого состояния. Основными психологическими симптомами весенней депрессии являются тревожность, ощущение потерянности, чувство безысходности. А если к этому набору присоединить расстройство аппетита и сна, потерю веса, повышенную утомляемость, снижение работоспособности, то становится очевидным почему некоторые из нас с содроганием ждут прихода первой капели. Тем, у кого весенняя хандра протекает в легкой форме, иногда достаточно небольшого отпуска, положительных перемен в личной жизни или появления новых деловых планов. То есть позитивные эмоции вполне могут обратить хандру вспять. Но иногда этого мало нужны более действенные и последовательные психологические методы борьбы с весенней депрессией. Какие именно, спросите вы? Во-первых, специалисты считают, что весна – вполне удачное время, чтобы начать все с самого начала. В этот период рекомендуется изменить привычный распорядок дня, начать посещать бассейн или спортзал, запланировать ежедневные лучше ежевечерние, прогулки. Во-вторых, весьма полезно возвратиться к прежнему хобби или придумать себе новое занятие, например, записаться на танцы. Иными словами, займитесь тем, чем давно хотели заняться и до чего долгое время не доходили руки. В-третьих, в период начала, середины, весны лучше избегать постановки или решение сложных задач. Объемную работу разбивайте на небольшие части, которые легче выполнить. Расписывайте план следующего дня еще с вечера, стараясь не оставлять в нем много свободного времени, чтобы не было времени для очередного погружения в тягостные мысли. В-четвертых, все знают о том, что весна является временем обновления и перемен. Если речь идет о позитивных переменах личного характера, то к ним непременно нужно стремиться. А вот переезд или смену работы по возможности постарайтесь отложить до лучших времен. В-пятых, всеми способами избегайте одиночества. Как можно больше времени проводите в обществе родных и друзей, устраивайте небольшие праздники, отправляйтесь в гости к родственникам, выезжайте на природу, заведите домашние животные наконец. В-шестых, Ощущение собственной нужности также поднимает настроение и самооценку. Попробуйте кому-то помочь – одиноким соседям, малышам из детского сада или людям, чьи физические возможности ограничены болезнью. Это позволит на свою собственную ситуацию посмотреть другими глазами. В-седьмых, старайтесь высыпаться. Иначе рассчитывать на хорошее самочувствие вряд ли придется. восьмых, используйте яркие цвета в одежде, в домашнем и рабочем интерьере, ведь цвет влияет не только на наше настроение, но и на работоспособность. И в девятых, делайте все то, что может поднять вам настроение, посетите театр, музей, кино, заведите свой блог или канал в интернете. Начните осваивать приготовление новых блюд, сделайте перестановку у себя дома, измените стиль одежды или займитесь своей внешностью. По возможности избегайте отрицательных эмоций и больше общайтесь с жизнерадостными людьми. И помните о том, что просмотр телепрограмм негативного содержания, конфликты с окружающими, выяснение отношений в семье – не помощники в преодолении весенних андрей. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, ставьте лайки и задавайте новые интересные вопросы. Всего вам доброго!